всем привет на связи мистер офицер мы продолжаем играть в кори and view of the Wisps. и в прошлый раз мы с вами что сделал Давайте посмотрим в прошлый раз мы получили вот такую замечательную осколочку духов быстрый выстрел называется или как это правильно же быстрый выстрел увеличивает скорость атаки духов на 25 процентов теперь мы можем делать Три выстрела вместо одного, ну и при этом тратить, конечно, больше энергии. Убрали мы в связи с этим вот эту штуку, договор жизнью. Так что как-то так. Что мы еще получили? Да, в принципе, много чего пооткрывали. Купили карту у потрясающего персонажа, торговца карт. И сейчас вот открыли дверь, значит идем сюда. В эту часть мы наверное как-нибудь попозже сгоняем может быть даже может быть даже не знаю когда хотя блин охота конечно есть желание туда сгонять посмотреть что там есть может быть стоит отклониться от маршрута давайте попробуем давайте попробуем отклониться от маршрута сгонять быстренько туда О, у нас тут кстати Лучше хп пополним. Ой, тут потом будет тяжко, да, с вот этой фигнёй. Возможно разобраться. Ну ладно, посмотрим. Глядишь, глядишь всё будет чики-буки. Давай, тёпай сюда. Давай, я жду. Тушканчики, бля. Все, даем разгон и полезли вверх, да? Так ведь это называется. Так, тут у нас попрыгать надо. Пока. Пока ты тут разгонялся. Я тоже вроде как-то разогнался. Что-то сделал. Так, тут все очень и очень странно. И... Так, а тут что у нас? А здесь у нас... Фрагмент ячейки жизни. Вы собрали ячейку жизни. Максимальный запас жизни возрос. Согласен. Вообще огонь стала. Так. Гонку будем ли ну, начинать? Эм, давайте попробуем. Так. Куда бежать-то? Сюда. Потом сюда. Сюда. Сюда. Да, туда и оптить. Ну чё, пробуем. Так, ладно, первый блинковом. Ай. Почти его нагнал. Гуд. Финиш. Ну что, заново, что я могу сказать? Я уже знаю маршрут. Уинк. Да блин куда я куда я то я не успел я чутка не успел так я понял давайте еще раз пробовать мы должны победить просто обязан как я тут протупил опять А, -а, -а, а, что ж такое-то? Финиш 27. семь. Все меньше и меньше на секунду. Но пока еще не идеал. Я понял. Всё. Смотрю, что тут на дне океана. <звы> Дай! Серьезно, все понятно. Второй раз. Второй раз. Хватит мне одно и то же показывать. Что за нахрен? А, меня немножко опередили. Калабанга, которая не получилась. бойс сделано пищеночку мы получили с вами классно <свят> просто с одного удара мы его можем Улети на небо. Не приноси нам хлеба. Так. Оп. Покойтесь. Неугомонные. Все. Прошли мы это испытание. Фух. Отлично. Что такое я вспомнил куда надо отлично да что такое щелкнулось бездучие случай. Так, е, и бой. Все, теперь мы можем возвращаться к те воротца. И быть спокойными о -хо, хо хо хо есть конечно возможность нам сбегать к нашему другу может ей воспользуемся возможно он что-нибудь для нас да приготовил вкусное иди сюда сколки улучшения давай осколки посмотрим вы получаете одну дополнительную чайку энергии. Живую сейчас вы получаете одну позднюю ячейку жизни. Обмен, максимальная жизнь энергия меняется местами. Сверхзаряд снижает затраты энергии на 50%. Ну получать на, на 100 на единиц больше урона. Блин. Блин. Подрезание крыльев выносит больше урона летающим врагам. Искусство боя шанс нанести безобразовательное урона составляет 10%. Эээ, дайте пока без этой хрени. Давай еще, я хочу все-таки улучшение посмотреть. А тут у нас есть стойкость получать на 10% меньше урона. Есть вот такая безрассудственность, получать на 15% больше урона. По-моему, я его не юзаю, да? Вы притягиваете сферу со состояния, равного половине экрана. Странная штука. Ну что, урона мы хотим меньше получать, поэтому берем... И тут вот есть еще возможность меньше урона получать. И еще меньше урона. Все красоте есть правда возможность получить умение но это нам нужно бежать сюда да Блин, есть смысл сбегать или все-таки туда бежать уф, уф, уф, уф. давайте сбегаем посмотрим что нам там предлагают Может, действительно, мы можем сейчас что-то поднять. Тебе, Эдока. У не трогайте меня, пожалуйста. Так, ну я почти подошел. А, тут у нас, кстати, тоже было испытание времени. Мы его тоже можем пройти. <свист> как у нас все, да? Интересно получается. А вот и ты. Вот шут свои наки, да? Я хочу. Удар духа носит врагам мощный размах равный удар атаки ударом духа с воздуха вызывает ударную волну а это вот эта хрень та самая классная хрень да Бреэль нужна энергия она с вами сфера духа которая такой врагов. ну нет звезда духа бросает перезвезду и она возвращается к вам пламя поджигайте ближайших врагов М -м -м -м. блин или вот эту добить ну давайте добьем я не уверен конечно что она прям нам так будет нужна но давайте посмотрим как это будет все выглядеть есть также пламя пламя пламя которое мы попозже возьмем а -а так удар духа да но он походу так теперь и... ох ё, а вот это класс, то есть я жму вниз и он бабахает прям по полной программе, это вообще огонь умения Да, огонь умения. В смысле? Что за нафиг? Короче, оно не такое прям крутое, какое я думал. Пока. Где тут наше потрясающее испытание? Ай. Что а ж такое-то? Да шоп тебя что такое я понял я не понял хрень вот хрень Замонись, мне хил нужен. Ой, боже ты. Mm, я думаю, мне столько будет достаточно хила. Так, ну что, пробуем. Алло, гараж, почему ты не запускаешься? Ёптить. То есть мне отсюда надо бежать сюда. Да елки зеленого, серьезно. Один фиг здесь долго залазить. Я почему-то не могу по нормальному залезть. Ну, относительно по нормальному. Всё. Моё. Вот как тут мне надо запрыгнуть так, чтобы... А, то есть вот так я буду мучиться, да? Я понял. Эм, поднимаемся выше. Так, испытание у нас начинается вот здесь, а? Пускаем. Че, блин? А, ну да. Я ж дружка. А, он уже все, да? Он все, а я не все. -ху -ху. Отлично. Тактика просто зашкаливает. Время вышло. Что, давайте посмотрим трассу. Я примерно то ее помню, но что-то не удалось мне это все сделать. есть Здесь понятно вверх, вверх и получаем тут вкусняшку. вау я не туда поехал как отменить заново есть такая возможность ползи ты уже Тут как быстро проходить, вау, вау, меня так никто раньше не бил. Уху, полудра. Всё. Не только время вышло, но и я испегся. Пробуем еще раз. Как он тут прыгает, я не понимаю, он уже там якобы. Как? Самое запористое место. Ху -ху. Не, не, не, не. Не, все. Я не смог. Простите, но я не смог. Извините. Мы идем тогда дальше. Да, обломитесь, прыгуны, вы задрали. Yeah. У меня есть спасабилити Которая вас отрезвилити Так, успокойся, мне нужно выше, да? Какая потрясающая способность. Пик. Все, бежим. Какой-то глаз алмаз. Ой. И... -и, -и. Ладно. Прикольно. Э, были мы тут. Были, конечно же, были. Почу вкусняшки ладно тепаем дальше ты забываешь что у нас есть классная способность классные способности И не одна Ладно. Ну вот мы и на этом месте, но походу мы им займемся уже в следующий раз, потому что, ну, как бы да, как бы да, на самом э, трепетильном, щепетильном моменте мы с вами сегодня остановимся и все-таки войдем в это место в следующий раз. С вами был офисерк, всем огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, всем пока и до новой встречи и причем не одной.